А что, если промахнешься? Не знаю. Охота лучшая игра в мире. И я всегда побеждаю. <связывая> Завтрашний день надежда, но не обещание. Скорей, овечка. скорее. Моя очередь. Пора. Это мой! Ям. Сверхни еще раз, ты в конце. Но последними секундами. Мы пробуждение.